Дело в том, что пища, как таковая, она несет информацию. Это энергия. Энергия в такой вот э, проявленной в пище, в форме, да, в виде пищи. И если вы что-то привносите в свое тело, оно становится неким строительным материалом для этого тела. Но строительный материал не только физически выражен, он еще и информационно выражен. Поэтому есть такое выражение – мы есть то, о чем мы думаем, мы есть то, чем и как мы дышим, и мы есть то, чем мы питаемся. Поэтому пища должна быть чистой, сатвической, как говорят, да? Пища должна нести энергию космоса, энергию солнца. Лучше всего, если эта пища будет расти на свету, а не под землей. Ну, ни корень, ни какие-то, скажем, овощи, которые вытаскиваются из земли. Хотя в этом тоже ничего плохого нет, они свою работу тоже выполняют. Поэтому пища должна быть такой, которая человека возвышает, не занижает, не превращает его частотные характеристики в грубые, проще говоря. И это очень важно. Пища должна нести свет, должна нести энергию и не должна в человеке оставлять токсины. И вот то, что называется разложением, да? Все, конечно, зависит от того, как человек питается, с какими мыслями, это тоже важно. Но сама как таковая пища должна быть в большей степени напитана вибрациями Солнца и космоса. Такая пища приносит человеку пользу. <coughs> Если говорить о том, что человек питается пищей, которая сварена, очень э, долго простоявшая, переночевавшая, прямо говоря, то эта пища превращается в томасичный продукт, который делает вибрации человека грубыми, и человек тупеет. Такая пища непригодна. Но большинство людей не имеют возможности, как им кажется, принимать пищу свежую, свежеприготовленную еду, вот, и приходится в силу обстоятельств питаться тем, что очень долго стоит. Поэтому пища имеет очень большое влияние, но в меньшей степени, нежели дыхание и ментальная концепция или установка, или цель, идея. Потому что сила намерения может компенсировать все. И даже если вы съели яд, то силой намерения или энергии ментальной силы, психической энергии вы можете то, что называется, нейтрализовать этот яд. Заземление в понятии людей сейчас это то, что делает человека более животно проявленным, делает более земным, социально выраженным, не духовным. В этом отношении заземления. Либо мы говорим о том, что есть духовные люди, которые применяют какие-то методы для того, чтобы сбалансировать. То есть в нем слишком много энергии света, и чтобы немножко заземлиться, ему требуется какое-то вещество, либо качество, поведение, может быть, какой-то якорь нужен, да? То есть, есть два типа заземления. Если мы говорим о заземлении какими-то средствами для обычных людей, это яды, которые отравляют его суть, да, которые уводят от духовного состояния и делают его приземленным, то есть, делают совсем материальным. В этом смысле сигареты, алкоголь и все, что с этим связано делает человека более инертным, астральное тело его становится более инертным, и частотные характеристики меняются в сторону грубых. Соответственно, получается, что такой человек тупеет, деградирует. Но есть люди, которые достаточно глубоко познали свою суть, поднялись над этим всем, и чтобы удержать их тело здесь, некоторые даже применяют сигареты, я таких знал. Некоторые святые ведут себя немножко странным образом, дабы немного своей структуры расшатать. Это делается специально. Например, известный святой, того, кого знает в христианстве, он сквернословил. Он серьезно сквернословил. Таким образом, он принижал себя. Он был настолько свят, что принижал себя. Это вынуждено.